Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами сделать снова суставную гимнастику. Вот я три дня не делала ничего. То есть на самом деле предлагается так. Пять дней занимаешься, два дня отдыхаешь совершенно, ноги в гору. Я два дня не занималась, субботу, воскресенье, в понедельник я решила гимнастику заменить. Ходьбой прошла. Территорию шесть остановок. Я до того устала по снегу, что на мне... следующий день тоже у меня стало не очень хорошо, поэтому я решила все-таки суставную гимнастику делать. Потому что я не знаю ничего лучше, что могло бы тебя держать в хорошем тонусе и в легкой действительно походке. Я не знаю другого средства никакие другие физические упражнения не расслабляют нервную систему, то есть не поднимают твое настроение. Итак, давайте начнем мы с массажа.